Сегодня сложно переоценить роль некоммерческих организаций в жизни общества, и два года пандемии это доказали. НКОшники зачастую быстрее других приходили на помощь, организовывали доставку бесплатного продовольствия нуждающимся и акции в поддержку медиков, реагировали на социальные запросы. Часто для этого они привлекали предпринимателей, которым, кстати, самим приходилось непросто. Острее всех такое участие прочувствовали в регионах. Ведь на небольших территориях все проблемы как на ладони. О вызовах и особенностях провинциальной благотворительности расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. В эфире Добрый регион. Здравствуйте. Как сделать так, чтобы НКО и бизнес в регионах встречались не от случая к случаю, а становились системными партнерами? И что вообще ждет некоммерческий сектор в будущем? Чтобы ответить на эти вопросы, около сотни представителей НКО из 31 региона приехали в Москву на ставшую уже традиционной конференцию, посвященную благотворительности в провинциальной России. Организовал большую встречу благотворительный фонд «Гарант» при поддержке фонда президентских грантов. В большинстве случаев в малых территориях, в небольших городах, регионах, даже и в региональных центрах, благотворительность строится вокруг работы с э, некрупными донорами, это средний и мелкий бизнес, и с частными пожертвованиями. И, с одной стороны, вроде бы это плохо, потому что ну, нет крупных ресурсов, и у средних и мелких э, бизнес-компаний, как правило, нет стратегии благотворительной деятельности, той самой э, политики социальной ответственности, когда все понятно, кому дают, почему дают, и, э, бизнес понимает преимущества вот этой социальности, стратегии У среднего и мелкого бизнеса, как правило, этого нет. И они занимаются благотворительностью больше по велению души. Вот зацепило что-то – помогаю. Не зацепило – не помогаю. Но с другой стороны, в регионах России, в провинциальных городах все-таки благотворительность ближе к тому, что там происходит. Люди сами тут живут. Некоторые НКО приехали в компании бизнес-партнеров. В частности, свой кейс представили Архангельская общественная организация МОСТ, занимающаяся помощью людям с психическими заболеваниями, и магазин экотоваров Зеленая точка. Вот уже 20 лет МОСТ помогает психически нездоровым подопечным и их семьям. Сегодня под крылом общественников больше 300 людей с различными ментальными нарушениями. Здесь они получают помощь врачей и юристов, учатся общаться и вести быт. Специально для безработных созданы швейная, столярная и полиграфическая мастерская. Подопечные моста создают различные вещи на продажу и получают за это гонорары. В организации особых рабочих мест частично участвовал бизнес. Предприниматели также помогают в реализации самих изделий. Та целевая группа, с которой мы работаем, достаточно специфическая. И когда человеку говоришь, мы работаем с психически больными людьми, то в первую очередь, как бы, они разве не должны находиться в психиатрической больнице? То, конечно, они не должны находиться. Во-первых, никто не застрахован от того, что будет да, психическое заболевание в различные периоды жизни. И этот человек нуждается в поддержке, как никто другой, потому что он... Силу заболевания лишился, например, работы семьи, учебы. Если ему помочь остаться на плаву, остаться в обществе, то он будет дальше функционировать самостоятельно. Понимая проблему ментальщиков, учредители магазина «Экотоваров» «Зеленая точка» предложили мосту не просто помощь, а сотрудничество. Помимо того, что покупателям на кассе предлагают совершить покупку в пользу организации, здесь есть полка с изделиями ее подопечных. Нередко «Зеленая точка» заказывает производство различных товаров, в частности, трендовых «Экосумок». Выигрывают все. НКО получает системные заказы и возможность заработать в магазин ответственного поставщика. Изначально, да, основная миссия магазина была это уменьшение количества пластика упаковки, да. То есть такой вот социальной истории не предполагалось. Теперь можем, наверное, говорить, что социальный бизнес. Но это классно. Вообще вот этот объединительный момент магазина. К сожалению, не всем и не всегда удается достучаться до бизнеса. Как правило, НКОшники варятся в собственном соку и часто думают, что проблемы, которыми они занимаются, и так всем известны. Предприниматели, в свою очередь, сфокусированы на собственных задачах и не торопятся встречаться с общественниками и вникать в благотворительные нюансы. И уж тем более не приветствуют формулировок в стиле «дайте денег». На одном из блоков конференции бизнесу и НКО предложили мысленно поменяться местами. Для многих результаты были неожиданными. В одиночку вообще не выжить НКОшки. И мы вынуждены партнериться. Сегодня мы вставали на место бизнеса да, многократно. Это очень трудно. И э, учитывая, что ну, бизнес без нас проживет, к сожалению, наверное, и власть. А мы без них нет. И я уверен, что большинство подавляющее посмотрит на деятельность своей организации, сделает определенные выводы какие-то и точно применит это в жизни. Чтобы строить устойчивое развитие, представителям некоммерческого сектора необходимо уже сегодня прогнозировать свое будущее. Поэтому организаторы конференции решили устроить для участников фантазийный тренинг. Бизнесмен и юрист Сергей Попов уверен, что в недалекой перспективе каждый будет заниматься благотворительностью. Недавно Сергей сам основал проект «Реддитус» в переводе с латыни «Возвращение». Это цикл мероприятий для студентов, предполагающий погружение в сферу благотворительности. Молодым людям предлагают выбрать для себя какое-то доброе и полезное дело, с профессионалами некоммерческого сектора. Я всегда интересовался генеалогией родословной. И у меня предки были репрессированы за религиозные убеждения в советское время. Меня очень поразила их некая стойкость, твердость. И мне хотелось сделать что-то благотворительное в память о них. Я приехал в Москву учиться и стал думать над тем, как я могу делать что-то для кого-то. На первом курсе я поехал, это был Углич, Ярославская область. И мы там помогали одному монастырю. У меня тогда это было очень удивительно, потому что мне казалось, что э, монастыри восстанавливают, помогают кто-то. Это был 2010 год, и это город Золотого кольца. В самом центре Углича монастырь, мы разбирали завалы э, в подвале монастыря, и там было просто ужаснейший мусор. И меня так поразило, потому что я не мог поверить, что в 2010 году маршрут Золотого кольца, и там просто помойка. И потихонечку с таких маленьких практик я начал делать что-то такое <доброе>, доброе, наверное, можно так сказать. И в этом задача-то основная не в том, чтобы там кому-то отдавать много или что-то там, просто найти свою практику, найти, что можно, чем можно помочь». И мы построили эту секцию именно для того, чтобы дать им возможность посмотреть на себя с другой стороны и услышать тех у двух удивительных молодых людей, которые уже пришли в наш сектор с другими парадиками, другого поколения, с другими настроениями. И тем не менее пришли в наш сектор, считает его местом переложения, усилий, видят и себя, и своих друзей, и будущее нашей страны с этим сектором дальше. Мне кажется, в этом и главная история, во что превратится благотворительность. Не будет чистого там, альтруизма, не будет там, исключительно государство, финансирования. Это будут новые другие институты, которые нам прямо сейчас необходимо придумывать. Придумывать самим, придумывать с партнерами, ставить себе эту задачку и к ней двигаться». Представители крупнейших благотворительных фондов страны обсудили практики партнерства региональных НКО и бизнеса. Например, фонд Потанина сегодня жертвует миллионы на поддержку общественных инициатив. По заявкам на грантовую поддержку можно с легкостью понять, какие именно проблемы беспокоят глубинку. Традиционно доминирует тема «все, что связано с здоровьем». Это могут быть дети, это могут быть взрослые, это могут быть какие-то смешанные группы, это могут быть отдельные заболевания. То есть, но тема здоровья она присутствует. Такая же большая тема – это все, что связано с детьми уже не только с точки зрения здоровья, а с точки зрения э, детских домов, э, домов интернатов, каких-то специальных условий э, трудных подростков. Тема. Э, с... Людьми старшего возраста тоже активно представлено. Институциональные доноры, как правило, базируются в столице. Сложно думать из Москвы о том, чем же помочь регионам. Большая конференция – отличный способ коммуникации обеих сторон. Для нас регионы – это ну, ключевые партнеры. И мы понимаем, что без регионов, без развития инфраструктуры, поддержки в регионах, мы свои задачи выполнить не сможем. Поэтому наши партнеры – это и администрации региона, и конкретные некоммерческие организации, которые появляются у нас на конкурсной основе, или которые мы находим благодаря каким-то нашим специальным проектам, но в любом случае мы мы за то, чтобы эти организации были, их деятельность была устойчивой, чтобы они могли развиваться и расширять спектр услуг, которые они оказывают регионам. Большая Московская конференция еще раз показала, что в некоммерческом секторе работают большие профессионалы, и они нужны всем нам, чтобы жизнь вокруг становилась лучше. А благотворительность – это, пожалуй, самая добрая и важная инвестиция во все времена. Это был Добрый регион. До встречи.